Всем привет дорогие друзья, с вами канал Криптошарк. В этом видео мы рассмотрим э, интересную биржу. Я сейчас постоянно в поисках биржи, э, на которой не нужна верификация. И биржа, чтобы была стабильная и активно развивалась. Также, чтобы была биржа со своим личным токеном. Сегодня у нас на рассмотрении проект называется CoinFlex. Э, давайте мы сейчас его полностью рассмотрим. Разберем все по полочкам. Э, также для нас здесь верификация не нужна, то есть не надо отправлять паспортные данные, никакие, можно свободно делать депозиты, делать выводы без каких-либо предоставления паспортных данных. Для нас это как бы очень актуально. Я думаю, не каждый хочет отправлять свои паспортные данные непонятно куда. Также здесь имеется свой собственный токен, самая низкая плата за обработку, минимальная комиссия. Это просто вообще вот реально даже... Это даже не один процент не пол полпроцента. Это у нас 3, получается, сотых у нас процентом. платим комиссию. Нам предлагают как бы, торговать везде, всегда, потому что есть все версии. А, в общем, а, идем далее. У нас вот особенности есть. То есть у нас здесь можно торговать биткоином и ЗДТ в качестве маржи также у них более 6 лет опыта, то есть у них максимально защищенный проект хотя как бы знаете и про другие биржи тоже говорят, что они максимально защищены, но доверимся этим ребятам которые основатели создали данный проект, что у них огромный опыт и активы пользователей хранятся на холодных кошельках с несколькими подписями а это уже огромный плюс. То есть на самом деле на холодных кошельках, я не знаю, это ну, нереально просто будет взломать. Это если кто-то именно физически возьмет, там как типа Legend, что-то в этом роде, и стырит бабки. Ну, как бы, ну на самом деле это нереально. А, также у нас получается низкие комиссии. Также если у вас там получается. 100 монет flex может снизить комиссию за обработку вплоть до 50 процентов то есть данный токен можно его брать в качестве комиссии потом в будущем намного меньше будут как бы комиссия и так мизерная а так можно вообще в принципе до нуля выйти то есть ничего почти не, не платить никакую комиссию что еще интересно высокопроизводительный интерфейс это получается у них может Пользователь э, обрабатываться до 200 раз в секунду. Это очень-очень быстро. Также есть контракты на биткоины и стейблкоины с плечом X20. Регистрация здесь на самом деле очень простая, очень быстрая. Я для более такой, скажем, лучшей защиты добавил еще Google аутентификатор. Там есть, конечно, и другие варианты, как можно добавить себе немного больше защиты. Но, тем не менее, регистрация быстрая, подтверждаете e-mail, добавляете Google аутификацию. Все, можете начинать пользоваться полностью биржей. У нас есть социальные сети, о них мы потом поговорим попозже. Также ссылки все будут в описании. Внизу поддержка, там кому интересно, здесь можете с ним почитать и познакомиться. Попадаем мы на CoinMarketCap. Как вы видите, у нас цена токена 25 центов. Небольшая просадочка была. Объемы торгов за сутки просто вообще колоссальные у нас. Очень-очень большие. За 2 миллиона переваливают. Как по мне, так это даже в общей сумме, если все торги посчитать, это, наверное, около 4-5 миллионов в сутки будет выходить. Всего у нас 100 миллионов данного токена. Кстати, торгуется на бирже Bitmax. Как вы видите, в паре с USDT у нас объем почти на 2 миллиона. Сейчас с биткоином объем поменьше, потому что идет просадка. И конечно же выгоднее торговать со стейблкоином, покупать данный токен. Попадаем мы в пользовательское меню. Как вы видите, у нас здесь есть стандартный маркет. Кстати, очень приятный и удобный интерфейс. Потом у нас есть Light версия точнее эксклюзив. Получается более такая, я ее лично назвал эксклюзив для меня, она более такая прям вообще для трейдеров, трейдерская идет. И конечно же у нас лайт-версия. Здесь мы берем себе, допустим, определенную, скажем так, определенную криптовалюту, делается на нее депозит. Мы делаем контракт, допустим, до 20 марта. И у нас автоматическая конвертация идет в трейд, и все у нас, в принципе, все работает. А, что у нас здесь еще интересного по аккаунту? Легкие депозиты, о, легкие выводы. У нас есть реферальная программа. Можно отследить свои балансы, историю торгов. Есть API, который вы можете куда угодно подкинуть, подключить. С этим у нас, думаю, проблем ни у кого не будет. Ну, там флекс стейкинг также... Можете попробовать, если вам это понравится. Краткая э, такая история о том, как работает у нас реферальная система. Э, какие мы с этого можем получать бонусы. Ну, я думаю, кому-то может интересно будет рефералку делать, кому-то не интересно. Кому-то просто надо будет вести торги. Поэтому, опять же, можете ознакомиться, все ссылочки будут в описании в общем попадаем и на биржу как вы видите у нас здесь талии идут довольно таки активно постоянно у нас тут ставятся новые ордера и цена идет потихонечку я думаю на повышение потому что у нас уже было неплохое падение и сейчас она ступеньками пойдет наверх как вы видите люди покупают конечно на очень огромные деньги данный токен кто-то решил закупить себе 210 тысяч токена данного потому что люди верят в данный проект в данную бирже то что это все будет работать также у нас конвертер есть с помощью которого мы можем потом переводить с одной криптовалюты в другую пересыпать без каких-либо проблем и конечно же опять торговать у меня деньги еще сюда не залетели. Я только поставил на перевод сюда денег, чтобы более так максимально использовать данный проект, данную биржу. Как вы видите, здесь также есть информация по данному проекту, как это все у нас работает. 50% текущей платы за транзакцию за 24 часа. То есть, если у вас крупная транзакция, то вам было бы неплохо заиметь 100 монет, и с помощью данных 100 монет сохранить себе, сократить, либо сохранить себе 50% от комиссии. Но я не знаю, это должны быть ордера на сотни тысяч долларов, как минимум, либо даже на миллионы, потому что комиссия, как вы видите, 0,03% это прям очень-очень маленькая комиссия, поэтому думаю, никаких там... Убытков, огромных потерь не будет. Но тем не менее, как говорится, копейка рубль бережет. А, в общем, идем далее. Здесь у нас краткая информация, опять же. Вы можете посмотреть видео. Есть белая бумага. Белую бумагу, я думаю, открывать мы не будем, потому что это, опять же, в данных таких проектах серьезных, белая бумага у них получается Читать и читать на 2-3 часа минимум. Всего у нас 100 миллионов монет. То есть, в течение двух лет эти все 100 миллионов будут разблокированы и будут добавлены на биржу. То есть, сейчас каждый день добавляется на биржу, кажется, около сейчас скажу, 133 тысяч монет. Что эквивалентно 35 тысячам долларов по данному курсу. Как вы видите, у нас тут по графикам все разбито, куда что и как идет. Поэтому, в принципе, не знаю. Проект интересный. Главное, что нет верификации. Регистрация очень-очень быстрая. Ни у кого никаких проблем с этим быть не должно. Я думаю, стоит присмотреться, особенно для людей, которые не хотят свою личность раскрывать. И чтобы о них никто не знал, можно в принципе попробовать попользоваться данным проектом. Также э, есть ограничения на граждан стран, таких как Кубан, Иран, Сирия, Северная Корея, Аф Афганистан и США. То есть, как вы видите, если вы из каких-то из этих стран, мало ли вдруг сюда каким-то залетом попали на канал, э, может привести к тому, что счет будет аннулирован. Так что задумайтесь об этом, прежде чем заводить так бабки, там, либо у вас VPN должен быть хороший, чтобы ваше местоположение не было вычислено и вас, как говорится, не аннулировали. В общем, ребята, пишите свои вопросы в комментарии, поддержите видео лайком, подпиской на канал. Все ссылочки будут в описании. На этом у меня все. Всем удачи, всем профита, всем пока.